Всем привет! С вами Юлия Кондратенок, а значит вы на канале Процветок, где мы помогаем вам растить свой сад здоровым, долговечным и урожайным. Груша, пожалуй, из всех наших плодовых культур самая позднеспелая, в том смысле, что она обычно позже других, тех же самых яблони, вишни, черешни, вступает в плодоношение. Особенно, если возьмем старые, наши любимые сорта, типа лукашовки, Беры и так далее. Седьмой-восьмой год на семенном подвое – это как норма. Так что же нам делать, если мы не хотим столько ждать? Можно, конечно, приобрести современные сорта, суперскороплодные, которые на любом подвое начинают на четвертый год давать первые груши. Но что делать, если у вас нет возможности приобрести грушу на клоновом подвое, либо этот конкретный сорт – с несовместим. Тогда придется прибегать к определенным приемам, чтобы заставить нашу красавицу грушу заплодоносить пораньше. И первый прием это правильная посадка. Обязательно сажайте грушу так, чтобы не заглублять корневую шейку. Это может очень плохо сказаться на вступлении в плодоношение, отодвинув его на попозже. Второй важный прием, точнее секрет. Груша в отличие от черешни, от яблони плохо относится к жесткой обрезке в молодом возрасте. Если резать ее очень сильно, то мы отодвинем плодоношение не на один, а на два, три и даже больше лет, потому что сильная обрезка спровоцирует очень сильный рост волчковых побегов. Поэтому молодые груши режем щадяще, предпочитая небольшое укорачивание молодых побегов. Конечно, все волчки мы удаляем полностью на кольцо. А если нам нужно убрать ветку, мы ее тоже убираем на кольцо, не оставляя пеньков. А вот с теми ветвями, которые мы хотим оставить, мы можем поступить следующим образом. Нужно сказать, что есть такая закономерность. Чем более полого отходит ветка от ствола, тем быстрее она обрастает плодовыми почками. Поэтому еще наши дедушки и прадедушки использовали такой прием, как отгибание ветвей. Для того, чтобы нам это сделать, понадобятся самые простые приспособления, начиная от веревки с грузиком, заканчивая отгибателями, которые можно заказать на любых маркетплейсах. Итак, мы будем отгибать ветви. Если вы можете видеть, эта ветка, конечно, имеет плодовую древесину, но растет она в хорошем месте, но неправильно. Поэтому мы с ней поступим следующим образом. Для начала по -дедовски. У многих из наших садоводов до сих пор бытует легенда, согласно которой, чтобы заставить дерево хорошо плодоносить, обязательно нужно повесить на ветку подкову ну или хотя бы камень. Но многие забывают, для чего же это делалось, концентрируясь только на самой подкове, как и символе удачи. Так вот, в данном случае подкова у нас будет выполнять роль грузика. Можно? Спасибо, Тима. Для этого мы берем хорошую подкову, натурпродукт, чистое железо с небольшим содержанием углерода и прочих примесей, натуральный джутовый шпагат, и аккуратненько подвешиваем подковку на избранную веточку. Сильно затягивать не нужно, пускай останется небольшое пространство, чтобы не перетянуло ветку. Итак, пожалуйста. Кстати, подковку придется держать довольно долго. Несколько лет, возможно, для того, чтобы вот эта вот избранная ветка надежно заодревеснела в заданном положении. И посмотрите. Злые дня. Обратите внимание, что здесь... Эта ветка, которая раньше была первым претендентом на удаление, вдруг заняла очень хороший сектор кроны. И превратится со временем в великолепную скелетную ветвь первого уровня, первого порядка. А все благодаря счастливой подковке. Но что делать, если у нас нет счастливой подковки, а ветку отогнуть хочется? Тогда нам на помощь придет обыкновенный полевой булыжник. Итак, Дмитрий, я возвращаю вам подкову. С пожеланием, с пожеланием прибить ее себе к ногам и пахать, пахать, и пахать дальше. Кстати, вы знаете, что подкова приносит счастье только в том случае, если ее прибить именно к копытам и работать, а не вешать у себя над дверью. Нам понадобится камень. Хорошо, если получится его хорошенько обвязать самостоятельно, но если камень не обвязывается, ложим его в прочный пакет. Прочный пакет. Простор это не очень прочно, но у нас другого нету. Увязываем, отыскиваем избранную ветвь, чтобы уравновесить возможности нашего камня и возможности нашей ветки. Мы его поместим чуть-чуть поближе к стволу. Итак, мы завязываем и имеем опять то же самое. Ветка отогнута, надежно зафиксирована в заданном положении. Можем так и оставить, кстати. Максим, Максим, Максим, Максим, Максим, снимай снимай, снимай, снимай, снимай этого медведя. А сейчас третий способ зафиксировать избранную веточку в нужном для нас положении, оттянув ее при помощи шнурка и колышка. Итак, мы выбираем ветку, которая должна быть, которая должна расти так, как положено, а не так, как она хочет. Готовим. Небольшую завязочку. Пережимать ни в коем случае не нужно. Должно быть свободное место. И фиксируем при помощи колышка в нужном месте. Нужно сказать, что метод очень надежный. Он помогает не только отогнуть ветку, но и перевести ее в нужное для нас положение. Просто переставив, передвинув колышек туда или сюда. Согласитесь, не очень-то удобно иметь сад весь на растяжках, они мешают ухаживать за газоном, мешают ходить. Камни не всегда выглядят презентабельно, а подковы есть не в каждом хозяйстве. И что тогда делать? Тогда мы прибегаем к помощи специальных отгибателей. К сожалению, свои отгибатели я уже все израсходовала, а новые, которые я заказала, еще ко мне не пришли. Но, к сожалению, не все отгибатели одинаково хороши. У кого-то... Тонкая проволока, которая не держит заданную форму, разгибается, и ветви возвращаются в исходное положение. У кого-то оно легко корродирует, неудобное в пользовании. А чтобы вы не заморачивались с поиском действительно проверенных отгибателей, переходите по ссылке в описании, и там вы найдете действительно проверенные отгибатели, которые использую лично я на своих деревьях и у своих знакомых. Также вы можете вбить в поисковой строке Wildberries, Озоне или Яндекс.Маркете слово «Юрана» и перейдете как раз на тот товар, который проверен. Таким образом, у каждого из нас есть выбор, каким образом формировать крону своего дерева камнями, при помощи подковок, растяжек или отгибателей. Но все они направлены только на дно, чтобы ваше дерево сформировалось правильно и имело красивую гармоничную крону. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, ставьте лайки и растите свой сад вместе с нами. С вами была Юлия и до новых встреч на нашем канале.